Авторская. Профайл. Редом за тобой идет немая тайна Все те ловят золотые города Все настили так и быть я буду крайним Говорят забей Я тебя узнал the bomb.